Всем привет, ребят. Всем привет. Продолжаем... Ой, блядь. Продолжаем прохождение. опять ш -ш -ш. Каждую миссию у нас кто-то куда-то бегает. Продолжаем прохождение героев в Империй Мы сейчас находимся на шамбале. В поисках следующей жемчужины. Помоги мне, незнакомец. Незнакомцу надо помочь. Куда-то бежит. От кого-то... А, драконов, понятно. Я вот. Бляха, как же... Мы постараемся максимально быстро их это уничтожить. Самого раздражает. Боже, хватит ходить. Это вот они ходят. Сори, да, за, за такие... Много... Как же их до хера Кто там, ты? а? Почему они гнались за тобой? Меня зовут Торги Лонг. Я был рабом в пирамиде Солов. Я ищу жемчужину и слышал, что она находится в пирамиде. Как мне добраться туда? Иди в глубину острова. Солы воюют друг с другом за власть. Маги сцепились со жрецами. Только благодаря этому я смог убежать. И, возможно, это поможет тебе добраться до пирамиды. Удачи, незнакомец. И благодарю за помощь. Так, пойдемте топающих этих... А -а -а. Развалим, боже, прям. Туда камеру даже направлять не хочется. Эй, наёмник, нам. Я не наемник. Он с О, наконец-то. Так, давайте сразу сюда. Мощную магию как запустим. Вот и все. И никого не осталось. хе ну что ж, проклятые идолопоклонники получили свое. Никому еще не удавалось справиться с магами огненной руки. Я Эльхант, следопыт из Атланта. Никогда не слышал о такой стране. Впрочем... Нет, не важно. Ты хорошо сражаешься, и я готов заплатить тебе за одну небольшую битву. Никаких битв, маг. Я спешу, мне нужно попасть в пирамиду. Нет, вы слышали? Он хочет попасть в универсал. Да знаешь ли ты, глупец, что его охраняют сфинксы? Никому не пробраться туда, если он не знает тайного пути. Раз уж тебе так нужно попасть в универсал, я укажу тебе эту дорогу. Но сначала выполни мое поручение. Что за поручение, маг? В одном селении к северу отсюда и идолопоклонники держатся Клопа. Они завладели его разумом при помощи Ока Хартуалона. Мне нужны Ока и этот Циклоп. Сейчас, когда большинство солдат заняты набегом на креальцев, завладеть ими не составит особого труда. Просто убей жреца, владеющего Оком. Что ж, если сфинксы окажутся мне не по плечу, займусь этим твоим Оком. Если ты всерьез намерен потягаться со сфинксами, лучше сразу прыгай вниз с края шамбалы. Так твоя смерть будет гораздо менее мучительной. Глаз циклопа. Надо добыть глаз циклопа. Вот, вот он, вот он жрец, да? Так. Но мы понятное дело сразу же туда, они, конечно же, не идем. О, кстати. Это самолет, ребят, это самолет. Даже здесь он был, прикиньте. Какая-то интересная пещера. Он нам нас туда не пускает. Ну и ладно, пойдем. Так, сначала мы здесь осмотримся, понятный Нихера себе какой здоровый. Вот это, я понимаю, размеры. Вот это, серьезно. Интересно, он сильный. 300 урона магического, ни хрена себе. Защита 15. Ну, защита не страшна. Сколько хп это? 3800. Хороший. Жирный дядя-то. Хорошо его друзья. Не особо ему помогают. Иначе мы тут уже охренели. Ириген, конечно, у нас бешеный. Плюс он, я так понимаю... Вау, какой-то меч. Сейчас. Мы вот с этими ребятками разберемся. Ну эти 150, это, это маленькие это Детеныши Охрана его, видимо Урон плюс 20 защит... Ой, хороший меч от, Отличный меч Наш нам больше не пригодится Потому что у нас что там? плюс 2... Ай, мелочь какая Не-не-не, понятное дело Этот лучше Скорпиончики 150, 3000 хп Очень жирные очень жирные ребята. Сейчас мы на них, наверное, уровня-то наапаем. Хорошо, что они это. Не хотят с нами драться-то особо. Кроме вот этого, наверное, да? Это что-то какой-то прям бежит. Так, навыков у него вроде никаких нет, так что мы можем... Ой, так он еще и не попадает. Ну зашибись. Слушай, их там вообще до хрена. Ой. Ну, кстати, скорость атаки у них очень большая. Сколько их там, ты посмотри. Ну, не попадает, кстати, практически из плюсов. Есть. Так, давайте сначала... Не, давайте до края карты, раз к краю карты начали, его и будем освобождать. Так, тут у нас вроде пусто, да? Блин, ну там опять что-то гномы какие-то стоят. Слушай, что то тут дохера? Ой, ёпт. Нет, давайте-ка мы все-таки сначала это. Вау, а что это? А это как? Слышь? Офигеть, навыков никаких не было показано. Слушай, нет, давай-ка мы что-то возьму сейчас. Здесь. И пошли, пока все-таки добудем этот. Ру... Получи перчатки. Ни хрена. Так, урон 6, скорость атаки 3, максимальное здоровье 108, защита от всего 4. Охренеть. Прегенерация здоровье здоровья еще плюсом. Несная сила атаки уменьшается. Да хрен с ним. Вот это да, вот это заходочка. Ск у нас вообще сейчас бешеная скорость атаки. Давайте, да, давайте э, пойдем все-таки. Да, заберем сначала глаз. А потом уже с, остальными, с остальной мелочью, так сказать, закончим. Ух ты. Охренеть, какой сильный чувак. Есть. Двексир Берсерка. У меня нет места под него. А что он вообще дает-то? Урон, скорость атаки, защиту очень сильно уменьшает. Но урон, скорость атаки вещь хорошая. Давайте мы выпьем, наверное, вот это маленькая зелица. Как раз хорошо. Так, есть что-нибудь здесь? Что такой здоровый шнырь тут сидел. И ничего нет. Ну, наверное, из-за зелея. типа зелия дали уже. Спасибо на этом, типа, можно сказать. Окей, идем дальше. Так, тут у нас огры, да? Угу. Давай займемся ограми. Охренеть, ты посмотри, с какой скоростью мы лупим. Боже, вот это я понимаю. Не, давай, давай-ка большого. Паук? А чё за паук? Не понял. Это что, лук, что ли? Ой, это? Увинутый уменьшающийся героя, шанс 10% превращается в пещерных пауков. Охренеть. Так, отходим. что то они прям совсем злые. Охренеть. Вот это скорость атаки, боже. что то ещё. Талисман-чародея. У нас есть он, кстати. Продадим. Просто нереально. Так, кольцо жизни у нас тоже имеется. Вот ну, это колечко такое слабенькое, да? Па паук за нас, охренеть, вот это прикол. Два паука. Ни хрена себе, вероятность процентов. Вот это перчаточки, я понимаю. Так... Так, дотянемся, дотянемся 150, ну не опасно, вообще не опасно Я даже не знаю, ребят, что нам качать теперь надо У нас вообще максимально мало защиты от магического Давайте может... Нет, хотя давайте хп у нас а, -а, а, мы хп потеряли, 180, да, давайте мы хп поднимать будем У нас крайне мало хп сейчас Мастерская артефактов Сейчас посмотрим, что там продают. продадут нам С вами Да, у меня очень мало хп То есть у меня регента большой Хороший, сколько регента? 76 <coughs> Ой Ёлы палочки Модификатор вашей атаки Шанс мне наносит урон дважды Ну это отстойный лук какой-то Ой-ой-ой-ой-ой-ой Ох ты ни хрена пауки то взрываются хорош ни хрена там паучки на уничтожали это я понимаю так глаз хартуалона опа а это наш теперь у нас циклоп собственный ребят смотрите будет короче за нами бегать на, на, и, и с нами атаковать вот с этим человечком можно туда сходить повоевать так э, продаем вот этот продаем вот эти перчатки это колечко что у нас вообще здесь есть так, это у нас уже имеется Здесь, я так понимаю, со... да, у нас это тоже имеется Перчатки паучьи и перчатки драконии Слушай, ну... Паучи лучше, они нам выпали на халяву охренеть По плащам Скорость передвижения, скорость атаки максимальное здоровье, Защита от магического 25 Плюс еще плюс 300% И максимальная мана 300% но защита остальная, капец, как проседает. Слушай, мы ее, наверное, купим. Одевать не будем, посмотрим. Так, по поясам. Максимальная мана. Максимальная здоровье 405, защита от всего. Плюс 12. Скорость движения минус 15, скорость атаки минус 15, легендация мана. Слушай, да хер с ним, да? Зато защита хорошая. А тут у нас что? И очень как сильно легендация здоровье то упадет. Ладно, будем пополнять. Так, сколько у нас теперь? 1600, хорошо. Ну и плюс-минус хоть защита какая-никакая появилась. Нормально, нормально. Единственное... Слушай, так у нас регенерация не так уж сильно просела. Она, походу, максимальная была. <coughs> так, мы с вами здоровье 450, регенерация здоровья 24. А, вот откуда охрененная регенерация здоровья. Сила заклинаний. Тут защита лучше, но статы очень хуёвые Нет, мы не будем брать, не будем Так, луки отвратительные вообще Что удивительно Вообще отвратительные луки У нас, кстати, такой же лук с уроном плюс 40 Охренеть Ладно, так, все возвращаемся Отдавать не будем Пока, понятное дело, мы же не глупые Кстати, талисман забыли забрать Ни хрена, так подожди, они Они не... А, нет, они временные, да? Пять, пятиминутные ребятки у нас ну, вперед. Так, диалога с ним нет. Его, значит, надо обходить, а то мы сейчас отдадим ему еще циклопа-то. А мне надо циклопа отдавать рано. По краю здесь пройдем. Так, короче, паучков всех вот сюда отправим. А мы пойдем аккуратненько зачищать. А, нет, диалог есть, все, можно было не обходить, я не обратил внимания. Вау! Циклоп их убьет? Блин, нет, тогда, ребят, надо отдавать. Он сейчас убьет, я задание не сдам, блядь! Чувствую, как энергия пульсирует в этом камне. Теперь огненная рука непобедима. Так что ты хотел мне рассказать о тайном пути? Ты еще не забыл свою затею пробраться в универсал? Ну ладно, слушай. На востоке от пирамиды находится лабиринт, в котором обитают минотавры. В конце его тайный вход в универсал, но он запечатан заклинанием. Когда ты встанешь перед этой дверью, скажи, Сарлабим, откройся, и она распахнется перед тобой. Ясненько. Ну да, там есть такая фигня. <coughs> Дверь-то она есть, но она нам по сути. Мы туда не пойдем, мы пойдем через главный вход. Почему мы, блядь, сбоку не входили. Так, ну паучки-то у нас скоро кончатся, наверное, да? А я знаю, куда вас, ребят, отправить. Ну, туда идите, если успеете дойти. У грибов сколько, а? Чё это? Блять, нихуя себе! Так, ну, по 62 ладно, не страшно. Пиздец, как закинула, охуеть! Это телепорт. Ну, во-первых, ну, слушай, у нас сейчас ХП очень много. Мы сейчас, конечно, им... Устроим здесь Вообще не страшны Вообще не интересно А чё там? А, это наши пучки, наверное, взорвались Как раз два Наверное, да а что, они так близко были? Далеко вообще-то, даже по карте видно. О, кстати, паучок. Что <wipes. с therapy> паучок-то и разнес бы на самом-то деле. <с <halfway> <с. <с. <beşyt> Он это и сделает. Охренеть. Сильный паучок. Готовы. Сейчас, сейчас мы тут все зачистим. Все зачистим. Да, хорошо получил. Вот этих в первую очередь надо убить. Еще паучок. Вообще прекрасно. Так, иди атакуй. Так, там какой-то сундучок. А как к нему пройти? Ага, понял. А, мы тут были. Я понял, куда забросил, ребят. Так, винт какой-то. А, я понял, куда это. Так, зачищаем все, понятное дело, во-первых, уровень надо апать. Что-то он, кстати, не поднимается, по-моему, у нас больше. Это что, конец, что ли? Уровень больше не поднимется. Такой вот слабенький прям вообще попался. Так, здесь мы. Да, здесь все зачищено. Ух ты! Прошли. Держите. Подарок. Слушай, ну когда с толпой дерешься, очень полезный лук, на самом то Ой, перчатки, перчатки, это же перчатки, это не лук Ну тут ладно, нет смысла Вот это, вот, эту вот засранку, горгулью сначала А то она уж больно до хрена отнимает Так, ну пауков не будем с собой брать уже Они нам по сути нафиг не нужны Угу. Готовы. Ну, что то вы уж быстро зачищаем то <свят> и дальше у нас неплохая с таким уроном даже подлететь не успел. А, нет, слушай, уровень поднимается. Хорошо, уровень поднимается. Надо было, кстати, сюда, да, можно было отправить. Смотрю трупоедов. Поедики какие-то бегут. Блин, я... Нацеливаюсь, когда слушаю То есть я слушаю, два выстрела есть Потому что по два нам нужно всего лишь сделать И я типа прицел убираю А тут оказывается ни хрена, не два Тут э, анимация не, не заканчивается Так, о, это гномики У нас Охренеть вы, ребят, в каком месте стоите Я вам скажу, неприятным Так, Нет, дядя большой не за вами. Как вы ощутили здесь? Мы летели вслед за тобой но лодки Солов повредили наш ковчег Часть двигателя упала неподалеку Отсюда, на краю острова Двое наших отправились туда И не вернулись Я принесу то, что вам нужно Уже принес, это винт Вот ваше железо У нас появился шанс вернуться домой Скажи, чем мы можем помочь тебе? Я отправляюсь к пирамиде Постарайтесь забрать меня с острова, когда я добуду жемчужину. О, мы союзничка уже нашли. Хорошо, пошли. Какие они огромные, прям капец. Очень-очень большие ребята. Так, этот. Вот эти опаснее на самом деле, чем огры. Хотя угры 200 урона, а у него 150, да? Но у него какой-то этот есть навык, то есть он меня останавливает, вот это страшнее. <как> на самом-то деле. А как он меня так заметил? А, паучка заметил на меня. Слушай, маленькие паучки лучше, чем большие. От маленьких толку больше. Так, что мы выпьем? Давайте смотреть, что. Давайте маленькие зелья выпивать. Ничего не поделаешь. Эти будем оставлять для, конеч... для последней миссии. Они нам там больше пригодятся. <как> а сколько урона у мелких? 80. 80 не страшно. Так, давай. Еще и паучка. Ну, сколько это потанчит? Не сказать, что прям много, но... Какие жирные, пиздец. Очень жирные и с очень сильной защитой. 160. Просто привет. Ой, хорошо. Капец, сколько у нас тут. Давайте выпьем эти два зелья. Что ж поделать теперь? Уж больно хорошие зелья нам даются. Ни хрена вы посмотрите, что происходит. Вот это перчаточки. В оригинале их не было. Я почему удивляюсь, потому что... Драконий шлем. Драконий шлем. Так, максимальная манна 240, генерация 8, сил изгнания 8. Защита, здоровье... Нет, не хочу. Так, иди атакуй большого дядьку. А мы пойдем поможем. Так, тут мы, кстати говоря, что-то зачищали, да, уже? да. Мы тут... А, мы же тут портал брали Да-да-да-да-да-да-да, точно Вспомнил <coughs> О, вот это А вот это вот сфинксы Это из больших, я так понимаю Из больших, большие пауки появляются Из маленьких, маленькие Маленькие лучше, почему они когда взрываются Он урон получает То есть, представляете Сколько урона бы вот эти пауки Взорвавшиеся Могли нанести Так. Еще одно зелье 51, неплохо Так Нам хб можно немножко пополнить, да? Так, еще что-то нужно выпить Давай зелье маны Ой, маленькие пауки Просто их разнесли, охренеть Просто разнесли Нахрен А на кого это они летят? Ой, хорошо А сколько у Финкс атака? О, 100... oh, 120, не, мелочи Нет, я его упью быстро ну, ничего, не попадает особо-то. Совсем не страшные, вы, ребят, что-то для меня. Прям очень-очень-очень грустные какие-то. Я от вас большего, конечно, ждал. Очень хорошо. Вот это я понимаю. Так, а что это такое? А, это, наверное, жизненный источник, да? А, фляжка с водой. Внезапно. Так, это, а, вот у нас вход, по-моему, к, как раз таки к, к тому сундучку. Ой, не добил. Так, тут вроде никого, да, больше. Ага. Не долетел у него стрела почему-то, видите? Не, долет, не долетела стрела, странно. Так, вот отсюда, наверное, дать она нужно. У нас дальности не хватает. У нас лук снайпера, конечно, есть, но вообще, наверное, надо будет продать его Он уже свою функцию выполнил как поворачивает медленно <смех> допикировался все там такой здоровый сундук зачарованный ветер урон 40 скорость атаки 20 скорость 10 Ваши атаки замедляют скорость передвижения 10, скорость атаки 5 на 5 секунд в радиусе 20 Я ну, так понимаю метров Эффекты складываются, уменьшат скорость полета снаряда С 1800 до 1100 Вау Вот это лук Ни хрена себе, вот это, вот это все, храбздец Так, ну а что делает этот лук, ребят, мы узнаем с вами в следующей серии Соответственно, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прожимайте колокольчики. Не забывайте, соответственно, приходить к нам на трансляции и так далее. Вот, я желаю вам здоровья, любви, удачи. Пока!